Всем привет дорогие друзья, с вами я Крафтон Геймс, и сегодня мы посмотрим на такую игрушечку, как Bullet Текзу. Э, об этой игре рассказал мне один из моих подписчиков, полковник. Сказал можешь поиграть если хочешь. Я решил поиграть и заодно записать. И что-то типа нарезочки. Но перед тем как мы начнем, я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и жмякнуть в колокольчик. Всем, кто это уже сделал, огромнейшее спасибо. Вот мы уже начинаем. Вообще игра состоит из того, что мы вместе с другими игроками ходим по карте и собираем патроны, броню и аптечки. Вот это пробный раунд. Он очень легкий. Просто походить, пособирать. Ну вот, я же дожил. Пробный раунд. Победа будет легкой. Сундук. Чего? А, новый герой. Так. Да это у нас был сталкер. А это у нас огонек. Очень интересно, почему его так назвали. Нам важно, как он как с ним играется. Да. Я, как и говорил, мы играем с напарником. Так. Броня-броня. Хим не подобрал. Молодец. Так, так. Ну, легко и просто. Минус. Минус. Да-да-да-да. Это было очень легко. Но первые раунды всегда легкие. Я уже на третьем месте в.. Где? В лиге. Так, еще один ящик. не особо много дали. По сравнению с ну ладно. Так-то огонек мне нравится, но у него стрельба замедленная, поэтому я лучше ста. Так еще один раунд. С нами Воган и Бастин. Это, наверное, какие-то новые новые, не знаю, бойцы, которые мне еще не доступны пока. Но надеюсь, что скоро будут доступны. Хью-то в... Хью возьми, ну. Джойстик влагают в последнее время. Это капец какой-то. Они там сейчас всех перевалят. Победа. Это легко и просто удалось. Не дождались сундучок. А вот и он Я говорил, какие-то новые бойцы, которые мне еще не доступны. В итоге вот такая у меня вот награда. Давайте посмотрим, что за боец такой. <coughs> На что он способен? Ворон огонек. Думаю, это будет очень легкий раунд. Патроны. У него одна обойна занимает 400, а защиту у него 500. Блин, это самый крутой из моих, всех моих героев. Так, войдем Захилим. Хилим. -хили. Опа. Вот. Что-то подваривает. Броню. Броню прокачаю. Победа. Отлично. Я на первом месте. Где-то меня повысили. Да. Чемпион серии побед. Так, новый режим. Царь горы. Ваша награда. Что в нашей награде? Тысяча монет. Целей. Прокачка сталки огонька и бассеона не буду оценивать. Спасибо, не надо. Так, ну давайте возьму сталкера. Натренирую его. Не знаю, что это значит. Собираем монетки. Ну и пойду поиграю в этот новый режим. Хайгары. Ну вот, собственно, я и загрузился. Сейчас быстренько собираем. Наверное, патроны я все-таки возьму. Я вообще хоть броню взять, но возьму вот патроны и аптечку. Вся это режим как в Бравл Старсе, что-то типа столкновение. Я тут один против всех. Патроны. Тут всякие улучшения, но мне они почему-то недоступны. Фиг знает почему. Ну да. Собака-собака. Проиграл первый раз. Странно как-то. Ну ладно. Четвертое место это не проигрыш, я не считаю. Что это особо проигрыш. Это маленькая неудача. Так. Отлично. Просто... Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.